Привет, я Gmoney Exchange Bot, быстрый и удобный помощник в обмене юаней, рублей и гривен в любом направлении. Я помогу тебе. Оплачивать товары поставщикам и фабрикам на Alipay или карту Китая. Отправлять деньги родным и близким в другую страну за считанные минуты. Менять юани, рубли, гривны в любом направлении в течение пяти минут. Для этого укажи валюту, которую хочешь обменять и которую хочешь получить. Далее напиши сумму обмена. Если тебе нужна определенная сумма к получению, жми соотказать соответствующую кнопку. Затем выбери банк, куда тебе удобнее отправить деньги и куда нужно получить. Укажи номер счета и имя получателя. Теперь нужно все проверить и нажать «Все верно!» «Создать заявку». После этого заявка будет создана и у тебя есть полчаса, чтобы оплатить нужную сумму по указанным реквизитам. После оплаты жми кнопку «Оплатил» и затем обязательно прикрепи чек прямо в чат. На этом все. Дальше тебе ничего не нужно делать. После того, как я увижу твой платеж, сразу же осуществлю обмен и вышлю тебе чек. Ах да, чуть не забыл. У меня есть приятное дополнение – партнерская программа, с помощью которой ты можешь зарабатывать деньги, делясь своей ссылкой с друзьями и знакомыми, а также функция «кошелек», который ты можешь пополнить удобным для тебя способом, а потом совершить обмен на любую сумму, доступную на твоем балансе. Также все заработанные деньги, полученные с партнерской программы, автоматически начисляются на баланс твоего кошелька и доступны к выводу в любую минуту. Подробнее партнерской программе и функции «Кошелек» ты можешь узнать в соответствующем разделе, перейдя в FACU. Уверен, мы подружимся. Приятного пользования!